Всем привет! Пришла посылка. Заказывал перья для дрели. Сейчас покажу. Вот такой чехольчик. По отзывам писали, что как бы металл не очень, надолго не хватает. Но довольно недорогое, можно попробовать, как оно будет работать. Вот такая вот смазанная смазка. Ну, как бы здесь было больше всего положительных отзывов у этого продавца. Ссылочка под видео будет. Переходите, смотрите. Сейчас пойду тестировать, возможно даже сниму немного. Я так понимаю, эти штуки рассчитаны либо на тонкий металл, либо на пластик. Не, ну на пластик это понятно, может, возможно на тонкий металл, потому что, ну вот, вот тонкий металл, если брать, то в принципе Ну, отверстие делает это понятно это жесть. жесть можно попробовать металл потолще но боюсь что она здесь и накроется эта штука думаю она не рассчитана на такой толстый металл это тройка по моему Ну, что-то там сверлит. Возможно, нужно подточить еще немного. Да, надо будет подточить. Ну, короче, вот такие штуки. Смотрите, по ссылке переходите. Они довольно недорогие. Во всяком случае, здесь у нас, я видел, намного дороже. Я думаю, они того же качества, потому что все покупают у китайцев, а здесь выдают под другого производителя. Поэтому всем спасибо, всем пока.